Ну и в заключение я покажу, как работает скрипт. Я запускаю профиль. Вот он скрипт, он уже настроен полностью. Нажимаю на кнопочку «Воспроизвести». Скрипт сейчас авторизуется в первом аккаунте. Вот вводит пароль. Убирает галочку «Оставаться в системе». Вот вошел в первый аккаунт Google+. Далее пишет ключевой запрос. У меня это наушники. Отыскивает группы, соответствующие ключевому запросу наушники. Выбирает первую группу. Открывает ее в отдельном окне. Сейчас он к этой группе присоединится. Вот, присоединился. Сейчас обновляет страничку, чтобы появилось поле с возможностью сделать пост. Размещает от моего аккаунта ссылку на ролик, который я рекламирую. И публикует. Закрывает эту вкладочку. Сейчас он выберет вторую группу. Вот, выбрал вторую группу. Рамочкой вот обвел, видите. Опять же открыл его в отдельной вкладке. Сейчас присоединился обновить страничку, обновил. И кидает. Опять же, ссылку на ролик соответствующему запросу наушники. Все публикации идут в первое обсуждение, которое в группе стоит. Вот я ничего не делаю, руки у меня вот. Публиковал. Опять же, сейчас закроет. Выберет следующую группу. То есть выберет следующее сообщество. Открою его в отдельной вкладке и будет сделано то же самое. Присоединиться, разместить ссылку и так далее. После того, как он все публикации сделает с одного аккаунта, он выйдет из этого аккаунта и авторизируется в новом аккаунте. Если попадется группа закрытая, то есть в которую нужно попасть после модерации, скрипт в такую группу не будет размещать ссылку на рекламируемый ролик. Он просто ее пропустит. То есть работаем только с открытыми сообществами. Ну вот такой вот хороший скрипт. Он мне очень нравится. И все, кто продвигается через Google+, Plus, я рекомендую этим скриптом в разумных пределах пользоваться. Еще раз вам спасибо. Будут какие-то вопросы, задавайте их на вебинарах обратной связи. Ссылка на полный тренинг, на платный вариант тренинга. В описании этого видео тренинг продается по цене вот этого замечательного скрипта. Вы получаете видеоинструкцию по настройке, получаете обратную связь, поддержку в случае возникновения каких-то у вас проблем. Еще раз спасибо. До свидания.